Он жив, Он жив. Казалось, этого не будет, позора, ужаса Христа. Нет, не дерзнут, не смогут люди казнить Спасителя Христа. Его, кто воскрешал из мертвых, кто исцелял их сыновей, какой безумной силой стерто. Все это в памяти людей. Толпа, она забыть успела чудес, исполненные дни, И приговор выносит смело распни его, распни, распни. Пригвождены святые руки, принесшие спасенье свет. Нечеловеческие муки назначил Богу человек. Убит! Остановилось сердце, тьма опустилась над землей. Все гроб закрыт нетонкой дверцей, тяжелой каменной плитой. Печать приложена к могиле, И стража бодствует в ночи, Чтобы о Христе совсем забыли о том, как жил, чему учил. Свершилась злобная расправа Сбылись пророчества слова В сердцах друзей глубокий траур Проходит день, проходит два И вот, как будто яркий луч Как молния блес, что из-за туч Вдруг рассекает свой небес Взметнулась весь Воскрес, воскрес Пещера мрачная пуста, в ней нет распятого Христа. Спешите каждому сказать, он жив, и с нами он опять. Бессильна смерть, бессилен ад, им не закрыть небесных врат, открытых жертвою Христа, в нем вечной жизни, Полнота. Он всех зовет на вечный пир, в нем, только в нем, любовь и мир, и утешение сердцам, и свет и радость без конца. Аминь.